формации. Вопросы позитивные, желаемые из будущего. Вы что-то хотите, например, получить результат в спорте. Вы говорите, почему мои мышцы так быстро и легко реагируют? Почему мое тело так качественно и сильно откликается на каждое упражнение? Почему я вижу результат? Как мне удается сохранять баланс, здоровья, работы, сил, времени и спорта и достигать то, что я себе наметил? Вы задаете вопрос, и ваш мозг начинает находить ответ. И это процесс осознанный и намеренный. И с другой стороны, стороны, у этой истории есть процесс неосознанный и ненамеренный, который мы делаем каждый день. Просто обратите внимание, вы спрашиваете себя, почему все так плохо? Почему мир так стрёмно устроен? Почему у меня руки-крюки? Почему вокруг одни... Э, вот я люблю эту тему, Екатерина, ну были же раньше нормальные люди, ну где вот они? Почему сейчас вокруг одни не очень нормальные люди? И мозг точно так же ищет ответы. Просто мы автоматически, неосознанно задаем себе негативные вопросы. Через это формируем свое пространство. И за дня в день, каждую минуту, внутри себя вы что-то спрашиваете. Почему у меня не получается? Почему мне все время не везет? Почему я все время попадаю в такие плохие ситуации? Почему он так плохо поступил? Почему они плохо обо мне думают? Как мне вообще выкрутиться из этой беды? И через это происходит программирование. И это то, что мы делаем ежеминутно. Мы едим и едим этого барана, не прекращая наедаться. И вот это тот механизм, который позволяет прийти к успеху. То есть фактически мы надмечаем себе цель, превращаем эту цель в вопросы и учим себя, свой род, свой мозг задавать эти вопросы постоянно, регулярно, а мозг уже сам по себе неизбежно начинает находить на них ответы.